Обидели зеленого, обидели зубастого. И от такой обиды и слез бежит река. Гипопотамы толстые, здоровые, мордастые, Не дали крокодильчикам откусить бока. Топтали крокодильчика они безостановочно. Пока он к стоматологу от них не угодил и плачет крокодильчик сидеть, ваня, волчь, все, кто его жалеет быстрее, все на нил. Он вами пообедает, и слезки прекратятся. Потом он с благодарностью вас будет вспоминать гипопотамчики, вот те будут смеяться, но стоит ли внимание на них нам обращать? Обедели зеленого. Обиды изумастого. Я такой обидный слез бежит река. Про аппетиты вовсе говорят напраслину. Ему на завтрак надо всего лишь три бка.